Многие из нас мечтают иметь тело как у лучших голливудских звезд, ведь на экране создается впечатление, что они выглядели так всегда. Но за многими ролями стоит титанический труд, и первоначальный внешний вид актеров может даже шокировать. Сегодня на канале «Живая сталь» — топ невероятных трансформаций актеров для роли в кино. Ну а начнем мы на топ с любимчика публики – Дуэйна «Скалы Джонсона». Хоть Дуэйн никогда и не был худощавым и в кадре всегда выглядел крупнее всех, но почему-то с каждым годом с момента его дебюта в кино ему удается выглядеть все лучше и лучше и неизбежно прогрессировать, хотя казалось бы куда еще, но совершенству нет предела. И в течение многих лет Дуэйн Джонсон усердно работал над созданием тела, о котором мечтает каждый мужчина. Однако секрет его успеха достаточно прост – поднимай тяжелый вес, тренируйся часто и на износ. Чтобы сохранить форму, созданию которой он посвятил большую часть своей жизни, Джонсону приходится неукоснительно следовать жесткому плану питания, тренировок и приема витаминов. Тренировки – моя психотерапия, и они обходятся мне дешевле мозгоправов. Если честно, я не могу представить себе жизнь без тренировок. Если вы хотите получить результат в любом аспекте жизни, но особенно в тренировках, ничто не заменит тяжелый труд. Что касается диеты, обычно я ем 5 раз в день. Я очень организован и всегда готов. Каждый прием пищи планируется заранее. Все продукты взвешиваются, размер порции определяется предстоящей ролью. Обычно я начинаю день с куска говядины и овсянки на завтрак. Недалеко от него ушел и Дом Харди. Сложно поверить, но исполнитель роли Бэйна в «Темном рыцаре» когда-то выглядел как человек, страдающий анорексией. Но для участия в фильме «Бронсон», вышедшем на экраны в 2008 году, актеру пришлось слабо попотеть и набрать более 20 килограмм за несколько месяцев. Учитывая тот факт, что на момент съемок ему было почти 30 лет, без поддержки извне не обошлось, хоть он в этом и не признается. Благо, фармакология в наше время шагнула далеко вперед и не ограничивается одними самоварами. И для роли в спортивной драме «Воин» Тому потребовалось не только вернуть набранные килограммы мышечной массы, но и привести свою форму в режим боевой готовности. Не только снизив процент подкожного жира до минимума, но и освоив различные виды боевых искусств, таких как бокс, кикбоксинг и джиу-джитсу. Два часа поднимаем тяжести, два часа занимаемся джиу-джитсу, два часа боксом, плюс два часа хореографии. И так шесть дней в неделю. Мы занимались примерно 10 дней перед съемками, а потом те же шесть дней в неделю снимали. Все это в сочетании с низкоуглеводной диетой превратила Харди в настоящего воина. Но главная трансформация ждала впереди. Немногие фанаты узнали Харди в роли Бейна, огромного злодея с горой мышц, гигантскими руками и громадными трапециями. Это и неудивительно, такого перевоплощения от Харди никто не ожидал. Я питался все те же 5-6 раз в день, но сидел на высокоуглеводке с рисом, курицей, рыбой и овощами, и даже фастфудом. Есть приходилось много и часто, иногда я в буквальном смысле запихивал еду в рот. Еще одним обладателем красивого тела оказался Джейк Джилленхол. От природы он никогда не был обладателем рельефной мускулатуры, однако лучше поздно, чем никогда. Съемки в картине «Левша» о боксере, который в один момент потерял все, перевернули всю его жизнь. Но к работе над картиной он приступил сразу после фильма «Стрингер», и выглядел он тогда не очень-то и внушающе. Да еще и похудел для нее на 13 килограмм. Он, как и многие актеры, примерявшие на себя роль боксера, совершенно не обладал нужными навыками, и учиться ему Пришлось с чистого листа. Типичный каждодневный тренинг Джиллинхола включал в себя утренний забег на 12 километров, спарринг, затем 30-минутный перерыв и тренировка на укрепление мышц пресса. В первой половине дня мы прорабатывали боксерскую технику, наклоны, удары и работу ног. В общем, все то, что не вызывает рвоту. Во второй мне предстояло идти в качалку и выполнять все то, что требовалось, чтобы привести тело в нужную форму. Он выполнял круговые тренировки на время, постепенно увеличивая их длительность. Все начиналось с прыжков со скакалкой, чтобы улучшить координацию, выносливость и ловкость. Затем следовал бой с тенью, чтобы разогреться и поработать над поворотами Затем 6 раундов с тяжелой сумкой 3-4 раунда с медболом И 4-6 раундов работы на пресс Все подходы проходили примерно по 2-5 минут в зависимости от дня и того, что мы тренировали Это было невероятно изнурительно, но весело Кто еще может тренироваться по 6 часов в день? Только актеры и атлеты Но сразу после окончания съемок он позволил себе расслабиться и забросил тренировки, диету И наслаждался плодами своего труда только на экране телевизора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 ну а человеком, ошеломившим весь мир своей трансформации, оказался Кристиан Бейл. Во время съемок в фильме «Американский психопат» он находился в отличной физической форме, но для роли в фильме «Машинист» Бейлу пришлось расстаться с драгоценными килограммами чистой мышечной массы и сбросить почти 30 килограмм. Эта роль одна из его самых известных, не только из-за самой трансформации и прекрасной актерской игры, а из-за методов, по которым актер сбрасывал этот вес, долгих и мучительных 4 месяца. Его состояла из воды, кофе и одного яблока в день. Это было невероятно сложно, но он переборол себя и ни разу не сорвался. Зато за все свои старания был мгновенно вознагражден. И уже во время съемок следующей картины «Бэтмен. Начало» перед актером встала задача за короткий период времени набрать вес для того, чтобы изобразить мускулистого супергероя во всей красе. Бэйл перешел на долгожданную высокоуглеводную диету и вернулся к трехчасовым тренировкам. Вернул свои 27 килограмм перед фильмом, и набрал еще 18 во время съемок самой картины. Но работа не ждет, и уже будучи профессионалом в области контроля за весом, Бейл легко сбросил 24 килограмма для роли в фильме «Спасительный рассвет» и прекрасно вписался в образ героя, который вынужден терпеть лишения для того, чтобы выжить. Но вскоре его снова поджидала новая петля в американских горках изменения веса. Чтобы успешно бороться с восстанием машин в «Терминаторе», фильму требовался актер, у которого есть достаточный мышечный объем, и Бейл снова отправился за ним в тренажерный зал. И если вы думаете, что он на этом остановился, то сильно ошибаетесь. Ради роли в криминальной трагикомедии «Афера по-американски», где он исполнил роль мошенника Ирвинга Розенфельда, Бейл стал самым счастливым человеком в мире. И без всякого стеснения налегал на неправильную пищу, фастфуд, тортики и мороженое и набрал лишние 20 килограмм. За все свои эксперименты с организмом ему наконец улыбнулась удача и роль кокаинозависимого бывшего, боксера наконец-то принесла бейлу долгожданный оскар и золотой глобус и чтобы выглядеть как настоящий бывший наркоман кристиан снова прибегает к радикальным мерам нет он не садится на кокс и героин а садится на велосипед и активно крутит педали чтобы благодаря интенсивным ежедневным кардиоупражнениям скинуть вес за столько лет он изучил свое тело от головы до пят крис знает что ему нужно и как этого достичь и теперь он может сбрасывать и набирать вес без особого вреда для организма но обычному человеку не всегда такое под силу ведь для многих похудеть настоящее испытание полное опасностей и ошибок и чтобы уберечь свой организм от серьезных последствий обращайтесь за помощью в паблик живая сталь где вам всегда помогут с составлением рациона и в разборе анализов лучшие атлеты россии и мира ну а на этом все поддержите нас лайком и если видео вам понравится выйдет вторая часть с новыми героями и их невероятными трансформациями также подписывайтесь на наш инстаграм где вы найдете свежие фото и новости от спортсменов нашей команды. Спасибо за просмотр и подписку. Всем счастливо!